На чьей ты стороне, мой милый друг? На стороне греха, который производит сатана? Или на стороне святого Бога, который говорит, что будьте святы, потому что я свят? Когда ты становишься на сторону греха, ты начинаешь защищать грех, ты начинаешь выискивать в Библии места из Писания, где якобы кто-то разрешает вам грешить. Но Господь ничего общего не имеет ни с единым грешником, ни уж тем более с тем, кто защищает свои грехи и кто проповедует о том, что грешить это нормально. Господь передал нам через своих апостолов, чтобы мы имели святость, без которой никто не увидит Господа. Хочешь ли ты увидеть Господа, или ты хочешь вечность проводить в аду? Тогда переходи со стороны дьявола, с той стороны баррикад, на которой ты защищаешь грех, и переходи на сторону Бога, на сторону святого Бога, который говорит: Будьте святы, потому что я свят. Да благословит вас Господь наш Иисус!